Начало всему было положено, возможно, 8 месяцев назад, возможно, полгода, нам предстоит еще выяснить, мы это выясним. Место события Киев, Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ, не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист, он россиянин с российским паспортом имеет украинский паспорт, родился в Крывом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины. В 2014 году айтишник или хорошо разбирающийся в айти технологиях готовился для совершения террористических актов. Теракт Против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые с космоса результаты тракта мы увидели поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему, было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины. Готовили представители СБУ, но то, что мы увидели, реализовывая операцию в Беларуси, это действительно что-то было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован, так у вас говорят в КГБ, на нашу территорию. Естественно, через границу с Украиной он пройти не мог, она закрыта. Поэтому был выбран маршрут Варшава-Брест, Варшава-Лодь, Рига-Псков, а затем Минск. Я обращаюсь к генералу Лапо, нужно найти этого пограничника белорусского, который не пропустил его на территорию Беларуси под Брестом под разными вывертами, слезами и плачем, что если он его не пропустит, беда будет с ним в Украине. Но наш парень молодец. Хотя по-человечески можно было его понять. Он ему сказал, что в Беларуси так не бывает. Вы если проедете в Беларусь по украинскому паспорту, у него два паспорта, российский и украинский, то я вынужден вас зафиксировать здесь. Ему это не нужно было. Он вернулся в Варшаву, ему с Украины предоставили запасной маршрут. Как я уже сказал, Варшава, Зрига. и там он пересек латвийско-российскую границу. Пограничники, к сожалению, российские пропустили его, хотя не должны были это сделать. Он перемешался по внутреннему российскому паспорту. У них есть заграничный паспорт, он не имел права перемещаться через границу. Но, тем не менее, переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск. Я не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления. Эти беспилотники избрали маленький беспилотник, потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, бы его отследили. Но маленький этот беспилотник, который продается и в наших магазинах, китайского производства, мы установили, он был продан в Соединенные Штаты Америки, этот беспилотник китайский, а потом вернулся в Украину, ну, естественно. И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучены этот человек и другие, которые ему помогали. Об этом мы расскажем вам потом. Был подготовлен данный теракт. Результаты вы знаете, к счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме как они говорят, там царапин и одна пробоина в корпусе, которая военному самолету, не мешает выполнять его обязанности. Мы вам показывали этот самолет. Как мне сообщили, он даже президента встречал. Но, тем не менее, мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло. Что это за самолет? На территории Беларуси это не российский самолет был. Это я попросил президента России, направить мне воздушную группировку, для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ и в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки. Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе, ему не нужно это. Польши, Литвы, всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси. Мы очень аккуратно работали никому, не давали повода для этого. После совершения теракта и попытки взорвать самолет дорогостоящий, самолет-разведчик А-50, были созданы маршруты вывода его с территории Беларуси. Это для них, мы поняли, весьма был ценный человек. По моему распоряжению, еще до командировки в Китай, вы, наверное, об этом догадались, были отданы самые жесткие распоражения силовикам. Вот они здесь находятся. Там я и матами ругался на вас, матерные слова говорил. Это обнуляется сегодня. Но не забывайте. Были перекрыты границы Беларуси, но мы понимали, что основная наша проблема – это белорусско-российская граница. Там у нас нет воинских подразделений, да и границы нет между Россией и Беларусь. И главная наша задача была не допустить проникновения его в Россию, потому что в огромной бездонной России найти его было бы очень сложно. Мы это понимали, поэтому были подняты сотни, а может быть и тысячи. Мы сейчас пытаемся посчитать, посмотреть этих людей, военных, всех подразделений, чтобы закрыть Беларусь. Совершили определенные действия, развернули антитеррористический штаб под руководством генерала Тертеля, провоцировали украинцев, показывая им, что мы там проводим какие-то операции, они поддались на наши телодвижения и показали фактически своими действиями, куда и где они хотят выводить этого террориста. Естественно, ЛАПО прикрыл границу. Они заметили, что через границу не пройти. И начали использовать запасной вариант. Запасной вариант вывода его отсюда. Но прежде чем выводить, надо было создать новый канал. Меня поразила в этой операции одна вещь. Использование высочайших технологий. Они создали ему специальную программу, скорее всего, ЦРУшники, американцы. Они ему вручили специальные телефоны, по которым они отслеживали каждый его шаг, аудио-видео режиме. Они видели, куда он перемещается, они видели, с кем он встречается и разговаривает и так далее. Потом параллельный телефон, это очень важно. Второе, что меня удивило, там мы немножко прокололись, когда он оставил этот телефон. Нам это было неизвестно, не знакомо, в квартиры взял параллельный телефон и уже они его, им управляли по этому телефону. Они оставил их в квартире для того, это приказ был СБУшников, когда мы зайдем в эту квартиру по следам, они сразу нас увидят. Так и произошло. Поэтому в этот момент я уже, честно говоря, будучи в Китае, начал сомневаться после ваших докладов, что мы его быстро найдем. Второе мое. Невероятное удивление, когда вы, анализируя тысячи звонков, переговоров, встречи, разговоров разного рода мерзавцев за пределами нашей страны и внутри нашей страны, вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете две точки. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире, под Боровлянами, в каком-то там особняке садового товарищества. В подвале типография с разными рода тряпками башебешными и прочей литературой. Ну, мерзавец проживал там. Можете сделать вывод, о чем я всегда говорил, что нам никогда нельзя успокаиваться. Команды шли от СБУ беглом за границей, в данном случае Польша. Оттуда они связывались, в данном случае это был врач, с мерзавцами здесь, и помогали ему прятаться, при том и на начальном, и конечном этапе нашей операции. Ну и, наверное, Бог помог, и случилось чудо, благодаря нашим оперативникам, комитета госбезопасности, МВД и пограничникам, мы его вычислили и задержали. На сегодняшний день задержано более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Больше 20. Остальные прячутся там. Чтобы не было разговоров. все должны понимать, я это не отрицаю, я распорядился несколько дней назад, да еще до этой операции, по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, что там скрывать. Когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, шмайсер на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны Найти. А им я хочу сказать, что Чтобы они готовились Мы уже к ним идем Наши ребята Уже на пороге Пусть готовятся Лучший вариант, если они придут сами Руки вверх придут и сдадутся Это будет для них спасение Мы их вычислим всех Вычистим просто из нашего общества Они за эти два с половиной года Так ничего и не поняли Они не поняли, что мы к ним По-человечески, если вы одумались возвращайтесь и это не отменяет ничего есть там одуревшие одурманенные пусть возвращаются заявления уже поступают но те кто совершали а особенно сейчас совершают вот такие подобные правонарушения и являются пособниками террористов мы их найдем что касается их действий ...по попытке подорвать самолет и прочее... Вот, ...военного значения никакого не имеет. Но даже если что-то случилось с этим самолетом, он не единственный. Все было рассчитано на средства массовой информации. И все было увязано как звенья одной цепи. У нас в Мочулищах и в Брянской области, когда диверсионно разведывательная группа... ...с территории Украины... Около 40, может, больше мерзавцев зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка, вы в курсе дела. Это были звенья одной цепи, чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это. Но я попрошу средства массовой информации, журналисты присутствуют. покажите это все в деталях. Покажите мерзких этих, которые сидят в Польше и в Украине, которые за ковришку готовы уничтожать, не предавать Родину, а уничтожать наших людей. Мы должны в динамике показать, как они кричали, что все уже те, кто совершил мочулищих таракт, они уже за границей. Ну, этим самым они нас подтолкнули э, в веру в то, что они не границы, они здесь, если бы они были за границей, они бы их показали. И тогда я силовикам сказал, смотрите, он здесь Они просто прокололись, как мудаки последние И мы активно начали поиски здесь Это хорошо, это блестяще проведенная операция Совершенно невероятная, чтобы за каких-то 4-5 дней Установить всех пособников и задержать Найти иголку в стоге сена Но расслабляться ни в коем случае нельзя Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент. Гнида он потому, что... Он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем, на что я говорил, мы не собираемся нападать, нет, давайте подпишем договор под покровительством организации объединенных наций, что вы на нас не нападете. Я говорю, ну вы слышали мои все эти заявления, и в это время... Ну что ж, вызов брошен. Если они рассчитывают, я же ведь знаю, что они нас хотят тянуть в войну по команде американцев. И если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь. Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и те, кто убежали, они все установлены. Мы их найдем. Там найдем, за границей. А беглым, повторяю, готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте, и не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать.